Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу затронуть такую тему, как новые энергии. Если вы знаете, Земля сейчас перешла совершенно в другие и новые энергии. И нам важно тоже, тоже перейти в нужные энергии, для того, чтобы у вас улучшилась жизнь и финансовое состояние, и отношения это очень важно Выходите из третьего измерения в четвертое и сегодня я хочу сделать расклад на три варианта подышите глубоко и и выберите один вариант второй вариант или третий вариант что здесь в этом раскладе вы поймете вы поймете в каких вы состояниях сейчас находитесь, и что вам важно будет сделать для того, чтобы выйти из этих состояний. Подышите глубоко и почувствуйте, какая карта притягивает вас больше всех. Вариант первый, второй или третий. Но я начинаю с первого варианта. Что же я могу сказать? моя хорошая ваша аура очень темная в вашем присутствии знаете могут погибнуть растения усиливаться хронические заболевания разрушаются жизни людей ваших вашего близкого окружения и происходят всякие разные неприятности Внешне вы можете, быть, вы можете быть очень доброжелательным, сердечным человеком, но у вас есть что-то внутри, как будто такое ощущение, как будто у вас внутри что-то плетется, и вам все хуже и хуже внутри становится, вам все больнее и больнее, как будто, знаете, такое ощущение, как будто вас тянет на дно. Это может быть родовое проклятие, которое можно снять. А может быть роль, которую душа сама выбрала еще перед приходом на Землю для быстрой отработки своей кармы. Это, как говорится, вы проводник негативной кармы. И это очень большая работа. Возможно, вы пришли с этой кармой в эту жизнь именно для того, чтобы приобрести именно этот опыт. Если вам выпала эта карта, спросите себя, осознанно ли вы выбираете роль, в которой сейчас находитесь. Может быть, пора изменить траекторию вашей судьбы, более благоприятное направление. А когда происходит гармонизация нашей личной кармы, по закону биорезонанса гармонизируется и все окружающее пространство. Моя хорошая, сейчас я открою карту, что вам поможет изменить как вам изменить это родовое проклятие как это изменить вот это плетение внутри себя что вам может помочь моя хорошая смотрите как интересно выпадает здесь карта говорит о родовом проклятии, а здесь говорит именно тоже родина сколько важно вам соединиться с родом. Ваш род сейчас спит, и он не может вам помогать, потому что, ну, поэтому вы находитесь в таких энергиях. Вам важно э, э, начать взаимодействовать с родом. На этой карте мы видим одну из граней женской природы, которая поднимается из глубины мощной силой противостояния любому, любому загрязнению и тьме. И эта карта показывает, что когда вас поднимается деструктивная, разрушающая энергия, ее можно направить на физическое ощущение своего пространства. И тогда бытовые, рутинные дела становятся сокровенными. Мы не просто, например, моем посуду, а смываем все свои осуждения. Вы не просто, например, моете окна или полы, а делаете наши, ваши мысли прозрачными и чистыми. И вам важно не испытывать неприязни к тому, с чем вы работаете. С той работой, как вы работаете. Вам важно найти удовольствие в этом работе. Еще вам важно, как я говорила ранее, соединиться с родом. Если вы соединитесь с родом, моя хорошая, у вас откроются пути, возможности, дороги. И у вас, смотрите, эта женщина сколько времени вынашивала, да, вот беременная вынашивала в себе что-то, у вас должно скоро что-то произойти, а это произойдет только тогда, когда вы соединитесь с родом. Если вы не знаете, как соединиться с родом, у меня есть медитации, которые помогают это сделать. У меня есть очень хорошие три медитации. Если вам интересно, пишите в личку, в директ. Я с удовольствием вам дам эти медитации. Но а мы переходим ко второму раскладу. И что же мы тут видим? Мы видим жертву, состояние жертвы. Вы очень часто жалеете себя. Жалеете то, что с вами произошло. То есть... То, что с вами происходит, вы как говорите, вот какая бедная, несчастная, вот смотрите, у всех получается, у меня не получается, да? И поэтому вы начинаете жалеть себя. Наше тело – это сосуды и местилище Духа, дом Души, материальная форма, которая наполняет друг духовное содержание. И подобно тому, как вода никогда не сможет наполнить разбитый или треснувший кувшин – также энергия благосостояния не может надолго задерживаться в разрушительном сосуде тела. И поэтому вам очень важно и пришло время позаботиться о здоровье своего тела, вернуться в контакт с собой, услышать и почувствовать свои телесные потребности. Это можно сделать через мягкие практики. Это можно сделать с погружения себя. Это можно сделать по практике перерождения. У меня есть замечательный курс, который поможет переродиться, почиститься. И наполнится именно теми энергиями, которые помогут вам выйти. Смотрите, что вам может помочь. Это отношение с Богом. Ведь внутри каждого человека имеется Бог. И вам важно, смотрите, как вы здесь плачете, собрать свои слезочки, найти свое внутреннее состояние, соединиться с Богом. Очень важны для вас молитвы, моя хорошая. Также важно найти внутри себя, послушать, что вам говорит ваше внутреннее состояние, что вам говорит ваша внутренняя девочка. Вам важно проработать состояние внутренней девочки. Я приглашаю вам на курс, который поможет вам выйти из вот этого состояния и войти в состояние благости, радости и, благоп... и ощущения любви. Ощущение света внутри себя. Очень важно вам сейчас поработать с сердечной чакрой. После ее проработки, поверьте, у вас начнут меняться ваше внутреннее состояние. А если внутреннее состояние будут меняться, у вас поменяется и внешнее состояние. Как вот вокруг этой женщины сейчас поганки и грибы, так вокруг вас могут расцвести цветы. И это все в ваших силах, моя хорошая. Приходите, я вам помогу. Но мы переходим на третий вариант. Моя хорошая, что же вам не дает перейти в новые энергии Земли? Дело в том, что вы говорите людям всю правду. Такая, как она и есть. Но люди же не любят слышать правду, согласитесь. Если вам скажут голую правду, вы отмахнетесь, вы настроитесь против этого человека. Но вы, когда говорите, вам становится легче. Вы, возможно, получаете удовольствие от того, что вы обижаете людей. А, возможно, не получаете, вы считаете это правильным. Моя хорошая, поверьте, это не совсем правильно. И, возможно, сейчас пришло время обрести источник силы и вдохновения сейчас внутри себя. Для того, чтобы уже не, не говорить. Когда вы приобретете именно внутри, внутри спокойствие, радость счастья, вы перестанете ранить людей, а начнете излучать свет. Вот смотрите, вы закрыты от людей, вы закрыты от себя, вы закрыты от мира, и вы просто не пускаете внутрь себя эту новую энергию. Поэтому вам очень важно, смотрите, какая чудесная карта, вам очень важно войти внутрь своего тела. Смотрите, внутри каждой женщины живет маленький ребеночек. И вам очень важно соединиться с этим маленьким ребеночком. И убрать все негативные мысли, которые вокруг вас кружат, и наполнить их позитивом. И тогда вот эти тучи, которые имеются, они, поверьте, моя хорошая, они исчезнут. И у вас жизнь начнет меняться. Войдите внутрь себя. Смотрите, насколько вы можете исцелять даже руками. Смотрите, свет ваших рук может исцелять. Вы даже если руками будете притрагиваться к тому или иному телу и запускать через свои руки свет внутрь себя, внутрь души, например. Вы запустите внутри свет, вы активизируете внутри себя свет, и вы раскроете свои э, крылья силы, войдете в то состояние, прекрасное состояние, в котором вам важно быть здесь и сейчас, моя хорошая. Если вы не знаете, как это сделать, приходите, у меня есть замечательный курс. И я вам обязательно помогу, моя хорошая. Но ну, а я вам желаю побыстрее выйти из своих ограничивающих убеждений, мыслей, негатива и войти в благость, в состояние радости, позитива, счастья. И вы тогда... Сольетесь с землёй. ведь Земля уже перешла в четвертое измерение. А тем людям, которые остались в третьем измерении, это уже как им важно успеть за энергиями Земли. И тогда Матушка Земля будет вам помогать. Помогать вашей жизни, помогать вашим отношениям и здоровью. А так, если вы будете оставаться в этих энергиях, у вас жизнь ничем не изменится, возможно, станет даже еще хуже, мои хорошие. Всего доброго, до новых встреч!